Мне пришлось нам встречаться с этой бабулькой. Ё-моё! Закройся, молодец. Ё-моё! Вот это не молодец. Охота началась? Ой, это плохо, это плохо, это плохо. Ой, бабуль! Всем привет, с вами Суги, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем играть в игру под названием Excel. Возьмем все то же самое, что и был в прошлый раз. House on and Street. Опытный режим ставим, выбираем оборудование. Берем все, что у нас есть. Дополнительный контент. В этот раз, я думаю, возьмем любимую вещь. Так, включить. Потом ритуальные условия тоже включим. То есть мы должны усложнять. В прошлый раз мы брали вроде только поиск документов, если я не ошибаюсь. Возьмем вот так вот, получается, ну это, конечно, скорее всего, нам не понадобится, но можно просто ради того, чтобы деньги получить. Обычно это используется, когда играешь с другом. Потом возьмем усложнение ритуала также, мир тени и получается сложный призрак. Так, то есть мы возьмем в этот раз все и проверим наши силы, наш опыт и вообще, на что мы в конце концов способны. И в прошлый раз мы запустились с лазерным проектором. И, кстати, это вроде не лазерный проектор, это инфракрасный датчик движения. Если не... нет... Да, вроде... Так, сейчас, в том случае, если там загреться не зеленым, а оранжевым, значит, призрак прошел. То есть у нас есть инфракрасный датчик движения. Но это, чтобы мы еще раз не облажались. Возьмем MP. <с2> Возьмем этот лазерный датчик. А, термометр. И вот вот эту штучку. Погнали. Идем искать документы. И, о, зажигалочку нашли. И нужно будет найти еще любимый предмет призрака. Забыл повесить эту штучку. Так, мы нашли документ о призраке. И получается, что тут еще есть. Тут ничего больше нету. Так, зовут нашего призрака. Себастьян Уилсон, и ему 35 лет. Пойдемте, тогда найдем какой-нибудь предмет его любимый. Так, да, с Замечательно. Все возьмем с собой. Нашли какие-то вот... Часики. Оставим пока что их здесь. Запомним, что они на втором этаже. Хотя, давайте оставим, не будем, не будем париться. Оставим здесь термометр, потому что по факту он нам ничего не показал. И возьмем просто с собой ее. Вот эту штучку. Глянем в соседнюю комнату, и тогда уже будем делать выводы. Еще одна игрушка. Сейчас посмотрим, что может здесь еще есть. Больше ничего нет. Давайте тогда сделаем так. Оставим здесь MP. возьмем с собой вот эту игрушку, глянем еще может здесь что. Да, еще одна игрушка. И тогда да, давайте здесь все вообще оставим, вернемся потом за этим всем. И пойдемте попробуем сжечь что-то из этого. Так, разжигаем нашу штучку, дрова кидаем сюда, оп, разжигаем и бросаем. Нет, не повезло, это не это. И это, не это. И получается, последнее, что у нас осталось, это вот это. Да, все-таки это был компас. Но я до конца думал, что это будет вот эти пистолетики, что-то на духе очень выглядело на этом. Так, оставим здесь доску. Пойдемте на второй этаж. Возьмем на шимпи и. Вот что радиоприемник? Ты тут? Ты тут. Ты здесь. Ты тут. Ни хрена, он не хочет нам отвечать. Опыт. MP. MP у нас 4, хорошо. Можем первое вычеркнуть. MP у нас 4, это хорошо. Вот сейчас мне пришла в голову мысль, зачем мы использовали термометр, если у нас в нашем этом я покупал специальный настенный термометр, который все нам покажет. Так, вот он. Я уже забыл про него. Давайте повесим, туда и просто будем ждать. Четко. Возьмем что-то еще. Давайте возьмем диктофон. И возьмем на всех следующих блоководных, чтобы нас здесь что не убил. Давайте глянем, кстати, миссии, мы не смотрели их. Сохраните спокойствие в шкафу, убегите призрака, пока он находится за нами, выжить всей команде доме во время охоты и отпугнуть при призрака во время охоты. Ну, тут все охота, и это, скорее всего, у нас выпадет тогда, когда мы будем проводить ритуал. Пока что мы ничего не будем делать. какой это портал появился. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Фига себе, без причины портал появился, пока я пытался размысить. Четко, ну вы, наверное, слышали, что голос диктофоне есть. Э, бросим здесь блокнот. Самое неприятное было то, что сейчас появился портал. Так, термометр. 3-4. Он нам не показывает ничего. Так. Пойдемте Ультрафиолет и пойдемте проверим его ручки. Я пробил все, и ручки не нашел. О, ты тут? Ты тут? Опа, блокнот. То есть смотри, с чего нарисовал, вот такие вот рисуночки. Хорошо. Что у нас еще есть? Так. Записи в блокноте. И у нас вычеркиваются, вычеркиваются все. Тоже слышали вот этот голос диктофоне. Я вот сейчас прикреплю. Вот, вот это рычание. Это же голос в диктофоне получается. Вообще, если вот так вот делать. У нас лазерного уровень MP был 4, значит, не 5. Это вычеркиваем. И получается, что у нас еще? Радиопровинка мы с ним бегали. Да, он ни на что не влияет. След влияет. Это влияет. Ну, смотрите, тут нужно просто гадать, получается. 0. Видите? 0, но он до минусовой не доходит. Нет, у нас нет отрицательной температуры, поэтому можно вычеркнуть спокойно. То есть это пашачи. Пишачи. Пашачье. Получается великий обряд Анабироном. Хорошо, хорошо. Четко. Нарисуйте печать в любой комнате. Мы должны сейчас спросить, какая его любимая комната, и нарисуем две печать. Какая твоя любимая комната? Как ты умер? Как ты умер? Опять суицидник, Что и в прошлой части, что и в этой. Опять суицидники. Наносим защитные печати. Не самое приятное то, что здесь может быть призрак, потому что о, у нас здесь будет ритуал сейчас. Какой нам ритуал? Там нужно мы книжку. Угу. В доме не должно быть никакой средств защиты для продолжения ритуала. А я четырех нанес. Вот я, конечно, дурак, сразу не глянуть. Это как раз и является условием проведения ритуала. Пойдемте та стиражку наш Повезло, что я их взял вообще. Раз, два, три. И активировался пять штучка. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Значит, убираем эту. Значит, рисуем. Опять этот портал? Закройся закройся закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Значит, так. Значит, вот это еще я забыл благовоние надо оставить. Так, а печать Анверона у нас. Хорошо. Нам нужна кукла Вуду и 5 свечек. Пойдемте за ними. Кладем, зажигаем. Все замечательно. Себастьян Уилсон. Нам нужно быть осторожными. Изыдит дух всякой нечистоты язык секта дьявольская нужно быть аккуратным потому что он может здесь память Себастьян уильям Себастьян уилсон вот где-то открыт портал в мир и вы должны привести светлую душу к выходу чтобы продолжить ритуал значит где-то здесь портал есть это опасно потому что там бабулька очень недружелюбная <-carvue> Идем к свету. Хорошо, повезло, повезло, повезло что она здесь прям так исполнилась. Не пришлось нам встречаться с этой бабулькой. ⁇ Ё-моё! Повелевает ее Бог Всевышний. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся. Закройся, закройся, закройся, закройся. Страшно. Чтобы продолжить ритуал, нужно выполнить ритуал почитать доброй части души призрака». Информация в дневнике. Ага, это я помню, это я помню. Хорошо, мы должны сейчас принести локатор. Сейчас вам покажем. Мы должны найти вот эту, локатор, взять локатор с собой и найти вот эту точечку. И мы должны там нанести печать «Ашукут». «Ашукут». Вот она. Ага, нам нужно вот это урна. Все, хорошо, мы нанесли, получается, все мы сделали это. Не знаю, сработало это или нет. Ага, портал все-таки не показалось. И и, и, и, и, и. Закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, закройся, молодец. Боже мой, вот это не молодец. Охота началась? Нет, охота не началась, хорошо отступись и беги от церкви божьей Все, закройся, закройся, закройся закройся, закройся, закройся Себастьян Уилсон опять мир в тени, вы должны провести ага, ну скорее всего он здесь же, да, все правильно О, это плохо, это плохо, это плохо бабулька прибежала ой бабуль юмор бабуль идем к свету бабулька сразу пропала как я сказал идем к свету это замечательно Я очень рад что я это сказал просто иначе она бы меня сажала три пищей беги когда призываем мы Святое имя Христа Дух зловещий языди. Слава богу, я думал, я один слышу, я, я... там были какие-то шаги, я думал, что все, гг. Все, замечательно, мы изгнали к чертям этого долбанного призрака, оказалось оказался все-таки пешачий, замечательно. Пойдемте уезжать, получается. Ни одну миссию мы не выполнили, но ничего страшного. Замечательно, мы выполнили эту миссию, все-таки это оказался пешачий, все правильно, хаос он на Эден стрит мы выполнили эту миссию, или это задание, со всеми перками, которые у нас были, мы изгнали призрака и определили тип призрака, мы не выполнили одно задание, но я думаю это не страшно, мы получили 1135 XP и 777 долларов, возьмем награду и на этом закончим, благодарю за просмотр всех, всем удачи и всем пока.